Привет, YouTube. Сегодня будем заниматься обработкой дерева. Вот этого не у меня. Чуть-чуть ну, вот, вот только пошли почки распускаться. Надо было пораньше, но и сегодня еще можно. То есть вот до распускания почек обязательно надо дело обработать. Да? Для этого я приобрел вот такую вот бортовская жидкость. Смесь. Значит, здесь медный купорос. Элементарно, в принципе, у кого такого нет, это медный купорос с Добавлением и Два пакета. Один вот такой вот а второй там. синенький, с медным купором. Два пакета вместе составляем. Ну, я залил вот сюда вот уже. Вот она. Засыпала-то хозяйство. Она у меня в тепле немножко постояла, ну, на этом самом. еще там он ведь он плавает, там лук. Это шкурки с лука. Вот отстоялась. Перед тем, как употреблять, кажется, надо его разболтать. это дело надо процедить беру вторую емкость беру вот такую вот материю какую-нибудь тряпочку ненужную вот сюда вот я это уже по-русски кажется. без и смесь у нас готова, теперь мы можем разбрызгать. Значит, поначалу я применял вот этот насос чудо техники, говорится. Вот туда. Есть, а потом подумал, подумал, что я тут постоянно мочусь с ней. Вот такой компрессор, вот, то есть компрессором вполне можно обрабатывать при наличии данного кольца. Вот и распыляю его вот таким вот неубиваемым пистолетом, оно меня и красит и все делает кольца. 77 го года выпуска. Мада Н. УССР. На нем вот эта такая беда, которая не подходит к шлане. конечно, Но вот я взял, такой новая система вот ну, не новая уже старая вот прикрутил то есть здесь резьба все в аккурат подходит вот такой вот покраски я принимаю применяю дюзу вот эту но ну, это пацаны сейчас научились дюза дюза это по-английски по нашему это форсунка значит для покраски я принимаю 1,4 1,5 вот эту форсунку для вот этих вот дел для город значит я принимаю самую максимальную которую у меня есть где-то здесь двойка и вот эту штуку здесь вот раз. Видите, зазор какой получается. То есть она хорошо разбрызывает. И закрутили. Есть. Вот, порода. Соответственно, имеет это новое достижение соединения. Вот, хороший, конечно, разъемчик. Щелки его. Есть. Подключаем компрессор. Опа. Система наша собрана. Значит, можно крысо. Кажется... Вот так вот руками это дело нажимать. Можно, значит, это самое, привязать его на палку, на такую, вот это хозяйство зажать. Вот, и вполне будет нормально, если вы выско слишком деревья. Но у меня, в принципе, стремянка есть, я бы из этого обхожусь. Ставим стремяночку, вот такую вот, отсюда можно все достать. Наверное. Включаем компрессор. Но ну, сперва дальнюю сторону надо обработать, а потом ближнюю. Ну, желательно сверху начинать, конечно. Но я так попробую, просто покажу. забивается часто потому что осадок идет вот такой вот идет тряпочку беру типа сеточку туда вниз раз и вот так вот его поместил все осадок уже, там уже. надо будет делать в безветренную погоду но ну, если ветерок немножко есть у нас опрячь цветение и погоду вот и вечером обязательно потому что днем она быстро сделала высохнет она начала это хорошо вот я как раз курас аккурат успел вот всем спасибо за внимание хорошего урожая подписывайтесь на канал всего хорошего удачи ребята